Потому что у каждого, да? Потому что у каждого есть своя история, ее нужно выслушать. Ты, может быть, в данный момент этого упустишь. Но тебе это все равно лежит на подборке. Ты все время загадками говоришь. Говорят, все люди разные. И нам их не понять. И у каждого в голове свой план, и каждый живет по-своему. Но если хотя бы немного знаешь человека, а если еще и выслушал его историю, у каждого человека есть своя история, выслушать ее, и тогда можно человека понять, и даже порой, имея немножечко желания и немножечко навыков, Начать им управлять, зная его мотивы, цели, направления. Таких интересных личностей я буду тебя не встречала. Лучший комплимент, что я слышал. такие. Я могу я манипулировать. Мозг человека — это загадка, заглядка. У каждого психи а есть история. история. Их лишь надо выслушать. Услышал. Эх, oh, надо было стать врачом.